Негодяи! Не могут нормально утилизировать Прекрасно! Что декабря 2012 года? Еще и Нового года-то и нет! Если я ранее видел Даликов! То, значит, они продумывали план захвата Земли еще до 2014-го. Ну что, что от меня хотят повелить? Я же наоборот, спас, Землю! Странно, я же только что ее поднял. А что это тогда? Как выяснилось, некие пираты попали на землю еще 14 декабря 2013 14 декабря 2013 Это там, где я был. И придумывали план уничтожения? НАТО совместно с военными силами Российской Федерации предприняли попытку уничтожить войска противника, но более миллиарда солдат. Пропали без вести.